Сегодня мои первые в лес. Цели особо никаких нет. Просто погулять, собирать сосновые точки. Когда будут собирать, расскажу, зачем они нужны. Снять про батарею. пва из них. Но это будет отдельное видео. Ну и разгулять ноги. Показать про воду, есть. Нахожусь на промысле, идти мне вон туда, на те сопки. Там очень красиво. Буду по дороге показывать разные интересные места. Погода сегодня хорошая. Сегодня 16 июня. Погода замечательная. Солнышко, ветерок. Ветер, конечно, хороший комаров гоняет. Но, наверное не будет плохо слышно. Мои комментарии. Все, конечно, снимать не буду. Начинается исти морожка. Черника завязывается. Надеюсь, в этом году будет всего много. Лэп проходит. И везде по линии электропередач валяются вот такие вот железные. Не знаю, как это называется. Ну, короче, будут, скорее всего, будут менять вот эти деревянные столбы на железные. Их уже привезли. Собрали. Ну, там, когда на автобусе ехал, у каждого столба такие являлись. я буду менять ручеек ну, это третий Мой переход разут такие желтенькие цветочки что мне нравится в наших лесах Сопка. тут можно пить почти из любого ручья если вода не стоит там Болот не болото, а вот ручок текет, Можно спокойно пить водичка там чистая. Перед нас такой вот густой лесок. Тут довольно высокие деревья для нашей местности для Ковского полуострова. В этом лесу, этом, так сказать лесочки. Он так длинный, он вокруг сопок идет тут ну, грибов здесь посмотрим здесь сыроежки собираю ну, и маховики встречаются и много черники, Ну чернику здесь бабушки собирают поэтому эко-брусника здесь есть но я место прохожу, пускай бабушки пособирают у меня ноги еще есть, могу подальше пройти все, из леса я вышел, вот болотце надо пойти выбрал сегодня нужную тропинку очень много. Вот эта тропинка, она прямо идет через самые сухие места там волыны, самый короткий путь. Нам надо вон эту сопочку. Смотрите, как тут красиво. Вот. Идет морожка. Надеюсь, в этом году она будет, ее будет много. В том году было очень поздное лето. И она где-то созрела в сентябре. Обычно в августе собираем. Тут я в середине сентября собирал морожку. Шел за брусникой и каждый раз тыкался в морожеское поле приходил не с бусника с марушкой ну, тоже неплохо бывает так что бурсник цветет марушка цветет цветет а завизи нет чья-то нора не знаю кто там живет или не живет ну довольно глубокая может леса. папоротник ну, он еще маленький здесь. здесь пустые его растут новый ну, ну, еще не было тепла особого вот здесь вот на этой сопке очень много грибов подберезы и подосиновики под белые я тут не видел но здесь можно вполне насобирать забрался на сопку вот такой вид отсюда открывается город так вот. кажется что близко на самом деле идти в горку по такой жаре сложновато тяжело Ну, красота. Именно тут 3 километра от поселка. Еще вместе с этим поселком. Потому автобус до поселка доезжает. Такая местность. Леса тундра. Карликовые березки наши, которые покрывают. Бух. Вот так. Такая природа у нас. Скутноватая. Но зато красивая. Где цветы тут. Где -то, где -то. Вот цветочки. А вот и... От вороника. Вот это вот вороника. Кстати, вот раньше я не делал эти цветки, может не замечал. Мне было интересно, какой у нее все-таки цвет. Котелок тогда оставил здесь, меня всегда интересовало, откуда здесь такие большие камни. Просто на высоте вроде как нету, вроде породы никакой, просто лежит камень. В этом месте вот люди ставили палатку постоянно, тут место грибное, ну и собирали, видимо варили, чтобы нести домой уже в вареном виде, чтобы нести тяжесть, так как здесь очень много. Можно собирать бесконечных, когда грибной год. кто-то, видимо, оставил кастрюлю. Да, она там сверху дырявая, я вижу. Еще здесь зачем-то положить ее. Вот такой камень и рухнет почему-то все время от кирвы. Вода, наверное, точит. Так вот здесь. дошел на место, вот геодезическая вишка показывает что здесь самое высокое место этой сопки они буквально вот на каждой сопке есть такие вот штуки для геологов для геодезистов я помню. для геодезистов а раньше там какой-то флажок был я не помню какой вот такое местечко сейчас немножко отдохну подышу воздухом и буду рассказывать покажу здесь блиндажи Протвейт, так называемый. Почему так назвали они? Вот, вон там он там находится, чуть дальше. И, вон, если видно, на той сопке, на самой высокой, там тоже есть такая же На этом не было ни разу. Вот. Кстати, там снег лежит еще на тех сопках. Все, я прибавил, вон видно, там далеко. Еще снег не растаял. как мне надо туда сходить, но там Лягушка, вы видите? живая, Какая-то у нас еженые. Что-то жарко, наверное, бедная. Ну, прыгай. Что-то она приняла оборону. Не хочет никуда уходить. Ну ладно. Можете в лужит нести. Странная она какая-то. Хм. Может, помирает, Ладно, не буду мешать. Так, вот почки. Сейчас их буду собирать. Для этого необходим пакет. Мне будет и перчатки, чтобы смола не осталась на руках. Я лучше буду делать перчатки. Из них я буду делать отвар мед, ну, сироп, как это называется, ну и посушу. Очень полезная вещь. Помогает при кашле, вообще-то делит организм, показывает нервную систему, устраняет симптомы язвы и желудка, уводит макроту из легких. но ну, нет, особо не надо. Вот. Усправляет хронические головные боли, устанавливает репродуктивные функции. Ну и так написано было. Женщинам беременным не рекомендуют употреблять такое лекарство. Ничего. Содержит витамины, ПКБ-12С. Активизирует защитные силы организма. Ну, короче, он восстанавливает организм. Там очень много витаминов. Поэтому зимой мы пьем, будем делать мед. Рецепт я дам в описании. Очень полезная вещь. Зазим мы потребляем я сушу, потом чай добавляю, родителям тоже даю. Сушить надо в естественных условиях, без электросушилки еще настаю водку на одну штучек 5 таких кидаю бутылку закрываю и зимой если что начинаешь болеть 50 грамм может 5 заболеть то что начинаю болеть и сразу купорю бутылочку немножко выпью порядок Все, я буду сейчас собирать надеюсь пакетиков два соберу сегодня жарко сегодня Домой уже пора. Бродил. Трешки молодые тоже собираем. У них тоже есть много поливных свойств. их Мало, но они есть. Пакетик собрал. Почки еще маленькие очень, поэтому медленно собираются. Вот, посмотрите, вот Тут ее собирать. Пробилка на вам ход, мокт спляет. Ветер, наверное, меня плохо слышал. Но, ну, да, Немножко собираю и пойду. один пакетик забрал думаю на сегодня хватит все ставьте лайки подписывайтесь на канал кому интересно это.